Дорогие зрители и подписчики канала И вновь сегодня рубрика обзор на канале Рыбалка с Фениксом Тема нашего сегодняшнего разговора не совсем связана с рыбалкой Скорее всего она связана с гастрономической частью нашего любимого с вами увлечения а именно рыбалки. Все вы прекрасно знаете и осведомлены о том, что во время лова часто попадается как крупная, так и не очень крупная рыбка. Куда ее девать? Ну, все распоряжаются мелкой рыбой по-своему, кто как. У нас есть э, идея, как э, сохранить этот улов, не выбрасывая его, э, не отдавая на корм э, кошкам, собакам и так далее. Ведь все-таки это продукт, и поэтому э, мы на канале себе приобрели э, весьма интересную штуку, э, которая называется ветчиница вот э, в данном случае это э, ветчиница Ветта э, существуют сейчас в продаже различные варианты э, от Редмонда, э, Белобоки но внешний вид и устройство их э, у всех одинаков в принципе все, все э, работают по одинаковому схожему принципу ну что такое ветчина я думаю не нужно вам объяснять лучше давайте посмотрим как устроена сама ветчинница значит, ветчинница представляет собой вот такого вида цилиндр вот такой вот цилиндр буду как фокусник показывать здесь ничего нет здесь тоже ничего нет вот такой вот цилиндр а есть два основания вот такие вот основания. Соответственно, они закрывают верхнюю и нижнюю часть ветчиницы. Значит, чтобы они держались, имеются вот такие вот пружинки с крючками. Соответственно, мы Устанавливаем Один из э, Крышек-заглушек Одну из крышек-заглушек Внизу Вот так вот а. Вторая идет у нас сверху Крючки Устанавливаются у нас Одним концом Значит, снизу цепляются, вторым затягиваются наверх, зацепляются. Вверху они цепляются вот за эти вот пазы прорези и сдавливают содержимое то, что находится внутри. Сейчас немножечко поподробнее постараюсь объяснить. Пока это все уберу в сторону. Итак, мы с вами наловили энное количество рыбы. Мелкой, крупной рыбы. Различный. Приходим домой, обрабатываем ее. Мелкую рыбу мы пропускаем в виде фарша. Более крупную рыбу нарезаем крупными кубиками такими. Ну, соответственно, приправа, все дела. Берем обязательно мешок для запекания. Речь эта недорогая. Вот упаковка стоила 30 рублей. Если вам видно, 30 рублей всего лишь на все. В мешок мы укладываем по очередности фарш, крупные кусочки. Можем даже вот смешать как-то вот этот вот рыбный фарш и крупные кусочки рыбы перемешать между собой. Чтобы были такие крупные фракции рыбы это укладываем фарш не забываем для того чтобы все у нас хорошо приготовилось, а нужно добавить желатин это важный момент не забудьте про него если вы не добавите желатин ветчина у вас в принципе не получится итак мы сюда все эту упаковали завязали наш мешок для запекания и это дело уложили ветчиницу уложили ветчиницу э, аккуратненько утрамбовали наше дело соответственно верхней нижней крышкой все это закрыли э, далее пружинками затянули все потом берем большую кастрюлю можно мультиварку Кладем это все дело в кастрюлю, заливаем водой, так чтобы вода покрыла у нас э, всю ветчинницу целиком. И начинаем варить, собственно говоря. В процессе варки э, содержимое, естественно, уваривается, уменьшается. Э, пружины, освободившиеся место, сдавливают. То есть получается... Э, как бы говоря, продукт идет под прессом, под давлением. Сдавливается, сдавливается, и от изначального объема, допустим, если у вас был полностью объем забит, от изначального объема может остаться до вот величины э, давления пружины, вот до сюда где-то. То есть примерно в половину может все ужаться. Далее, когда все это у нас дело проварилось, мы оставляем, вытаскиваем ветчиницу и в закрытом виде э, даем ей остыть при комнатной температуре. При комнатной температуре. Когда остыло все, мы точно так же, не вынимая продукта из ветчиницы, э, отправляем все это дело в холодильник на сутки примерно чтобы это все заморозилось. А лучше даже в морозильник, наверное. Вот. Через сутки достаем, извлекаем все это дело аккуратненько из ветчиницы, соответственно, снимаем пружины, крышки отнимаем, открываем, извлекаем из ветчиницы извлекаем из нашего мешка для запекания. Нарезаем красиво. Выкладываем на тарелочку. И подаем на стол вот с помощью такого нехитрого приспособления мы сможем приготовить достаточно вкусное интересное блюдо причем Папа! причем можно использовать не только рыбу но и мясо если кто-то охотится дичь соответственно можно приготавливать ветчину из дичи. Ну и естественно можно купить в магазине свинину, говядину и прочие-прочие продукты. Можно экспериментировать, добавлять оливки, грибы, зелень, перец и так далее. У кого какая фантазия есть. Будет получаться очень вкусно очень красиво, питательно и, естественно, это все натуральный, естественный продукт которыми можно угощать друзей, знакомых, родственников ну, а в следующем нашем видео, когда подвернется такая возможность мы покажем на деле, как можно приготовить ветчину из рыбы и что из этого может получиться Поэтому смотрите, подписывайтесь на канал, дабы не пропустить столь интересные э, события в жизни нашего канала и вашей тоже, как мы будем готовить ветчину. А сейчас я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. С вами был канал Рыбалка с Фениксом. Подписываемся, ставим лайки, задаем вопросы, пишем комментарии. Всем пока, до новых встреч!